Прямо сейчас я приглашаю в нашу студию кандидата медицинских наук, профессора института Яншен Питания, советника корпорации ФАХО по превентивной медицине, Аллу Федоровну Гирич, встречайте! Алла Федоровна, здравствуйте! Здравствуйте, Баир! Великолепно, как всегда, выглядите, Спасибо. и мы очень рады, что вы сегодня к нам присоединились. А, вот Спасибо. в начале Алла Федоровна нашего выступления господин Дзяо рассказал нам о трех принципах разработки продукции. А, вы как советник корпорации ФАХО по превентивной медицине, могли бы рассказать о продукции чуть более подробно? Ну, вы погорячились, Баир. Чуть более подробно, я боюсь, мне не хватит времени, потому что о нашей замечательной продукции, нашей китайской продукции, неплохо звучит, не правда ли? Я могу говорить часами и сутками, поэтому, конечно, постараюсь покороче. Эта продукция, с которой я работаю уже почти 15 лет, доставляет мне огромное удовольствие. Я общаюсь с врачами, с профессурой, с медицинскими работниками. И на мой вопрос, а как вы считаете, какая у нас продукция, все специалисты медицины говорят, за продукт в целом не стыдно. Это действительно так. Что же он собой представляет? Ну, я немножечко по медицинской терминологии скажу, что это ярчайший, полезнейший симбиоз древней китайской науки вообще и медицины в частности, и современных методов биотехнологии. Дело в том, что в китайской медицине последовательно из века в век используется как бы представление об организме как о едином целом, и они не отступают от этого постулата. Поэтому в китайской медицине считается, нет отдельных проблем в каких-то органах и системах. Есть всегда страдания организма в целом, и об этом очень ярко нам говорит учение УСИН. Поскольку организм един, все, что тысячелетиями эмпирическим путем, то есть методом проб и ошибок разрабатывалось, обычно составляется многокомпонентным составом. Да? И куда входят высшие тибетские грибы, такие как кардицепс, сенгу, или, может быть, кому-то более знакомо название шейтаки, линджи или рейши, и относительно новой разработки – гриба, львиная грива, герициум. Естественно, что в сборы входят и лекарственные растения. Но что с этой рецептурой произвела новейшая технология? Это криогенная технология, когда замораживается сырье размораживается в вакууме. Это ферментирование и нанотехнология, нанодробление. И мы э, работаем уже много лет буквально с десятью продуктами. И для м, облегчения как бы, выбора для потребителя мы условно разделили их на три группы. Это регуляция, очищение и восстановление. Собственно говоря, это триада м, жизнедеятельности клетки. Биотехнология – современная, привела к тому, что продукт не нуждается в переваривании. По биохимическому, еще в аппарате, по биохимическому составу это биорегуляторы. Есть такой описан способ в медицине, в фармакологии, эндоцитоза поступает в клетку и работает великолепно, оздоравливая клетку в целом. В этом весь смысл. Однако, что же входит, скажем, в регуляцию? Капсула Линджи эликсир Феникс. В очищение входит несколько больше продуктов. Это многокомпонентный продукт для очищения кишечника от, от токсинов, от лишнего жира, питательные таблетки Гаосен, великолепный чай Лювей, капсулы Sue Chin Fu, улучшающие то есть текучесть крови. Да? вязкость крови снижающая и э, убирающая лишний э, холестерин, регулируя соотношение, ну, то, что в народе называется плохой, хороший, липопротеидов различной плотности, высокой и низкой плотности. И э, э, эликсир санцинь. Вот там э, туда входят четыре гриба, включая гриб геррицу. Отдельные компоненты во всем мире довольно подробно изучены и трудно даже перечесть те изумительные, я бы сказала, эффекты, которые производит продукция в целом и каждый из ее компонентов. Это и очищение организма на клеточном уровне. Это и питание клеток, то есть это клеточное питание фактически. Продукт улучшает энергетику благодаря тому, что клетка здоровая получает питание, восстанавливается, прекрасно работает. Выявлена масса эффектов не только по очищению организма и клетки и организма в целом, но и э, э, э, такие подробности, как э, очищение крови от циркулирующих иммунных комплексов. Полисахариды гриба кордицепс являются биоиммунорегулятором быстрого действия. Выявлен э, целый спектр э, антивирусного, антимикробного действия, причем на гнойродные микроорганизмы, на простейшие и даже на э, различного вида ну, глисную инвазию. И что самое важное: у грибов кардицепс и гирюциум выявлено истинное противоопухолевое действие. Поэтому должна напомнить слова генерального директора Всемирной организации ВОЗ господина Малера что он сказал только Врач с узким кругозором не способен понять, что этих двум медицинам есть что взять друг у друга. Ни один разумный человек, тем более врач, не станет отрицать достижений современной медицины. Поэтому мы настаиваем всегда на том, что мы не медицинский центр, мы не лечим болезни, мы подготавливаем организм, чтобы он сам включился в свой этап оздоровления и даже омоложения. Большое спасибо, Алла Федоровна. Очень интересный с научной точки зрения ответ. А Скажите, пожалуйста, вы наверняка сами принимаете такую волшебную продукцию. Не могли бы вы поведать нашим зрителям о своем личном опыте приема оздоровительной продукции? Естественно. Мне этот вопрос... Задают во многих городах и странах, где я побывала. Ну, если даже рассказать, что вот в этом напряженном году, да, вот по состоянию здоровья населения, я побывала в таких городах Сибири, как Новокузнецк, Барнаул, Красноярск. И закончила свой ваяж в республике Тыва. Я побывала в трех городах Татарстана, в Ижевске, это Удмуртия, ну и, и так далее. И это, это была очень небольшая нагрузка на мой организм, потому что 11 лет назад, когда мне было... 27 лет, наоборот. Я решила, что как-то нужно своим примером показать, что в любом возрасте есть возможность оздоровиться, расстаться с какими-то проблемами, подготовить свой организм к нормальной, активной жизни. И я решила прыгнуть с 4 тысяч километров в затяжном прыжке на одном из военных аэродромов и у меня все получилось да, действительно, вот а, те партнеры, кто использует продукцию Фахов, каждый год удивляют нас своей неиссякаемой энергией и желанием жить на полную. И прямо сейчас мы бы вам хотели а, показать небольшой видеоролик о нашей героине Аллы Федор Ангирич, которая вот а, в свои годы также не перестает и не отстает от молодых и даже показывает им пример. Все, внимание на экран!